Всем привет, друзья! Все те, кто давно подписан на мой канал, наверное, в курсе, что спустя примерно полгода после покупки своего автомобиля Kia Rio 4 я сменил на нем штатное головное устройство на мультимедиу TICC 2 Plus и сразу же прошил ее прошивкой TICC 3 от разработчика Gord GELIN. Все это время я ей пользовался, у меня претензий к работе данной мультимедии нету, все с ней отлично, но в какой-то момент я решил, что... Пора ее продавать. И в этом видео хочу вам рассказать, что же я купил взамен своей мультимедией c 2 Plus и причину, почему я это сделал. Так что давайте вместе с вами сейчас перейдем к распаковке моей новой мультимедии Поехали! Итак, вот она коробка с моей новой мультимедией. Давайте же откроем и посмотрим, что там внутри. Многие, наверное, уже догадались, что же там. Итак, смотрите, нас сразу встречают комплектующие. Здесь микрофон дополнительный. Так, убираем в сторону. Переходная рамка. Где мы видели такую рамку? Тоже, наверное, все понятно. Итак, барабанная дробь. Та-дам! Это, друзья, Ti-CC3. Вот она, родная. Давно я ее хотел и вот, наконец-таки, купил. Также, кстати, мне многие говорили, что при покупке Ti-CC3 продавец частенько кладет какие-то бонусы. Там в виде э, камеры Sony или там не знаю, даже видеорегистратор X5. Смотрите, в моем случае никаких допов нету. Я не знаю, микрофон, который лежал сверху, является допом или нет, но насколько я знаю, что при покупке Tiase c 3 этот микрофон уже идет в комплекте. И давайте посмотрим, что тут еще у нас идет. Естественно, это камера заднего вида, обычная. Такая же, как и шла в комплекте и с моей мультимедией TIS CC2+. Насколько я помню, что на старте продаж CC3 они клали камеру Sony. Потом, естественно, эта акция быстренько закончилась. И, кстати, да, друзья, вот эту камеру, новую, да, я устанавливать не буду, потому что у меня уже установлено такая камера в качестве фронтальной поэтому вот эта камера уйдет а, новому хозяину а, моей мультимедии TICE CC2 плюс так как я ее буду продавать об этом я расскажу подробнее чуть позже так давайте сразу посмотрим что тут еще это у нас основной провод этот провод кстати я тоже отдам новому хозяину своей мультимеди, потому что у меня установлен уже такой, и переставлять его я не вижу смысла, как бы, ну, зачем? В принципе, все это у меня уже установлено. Сразу говорю, кстати, друзья, что а, данная мультимедиа, вообще вот эта вот проводка, она предназначена для варианта Б для а, автомобилей Kia Rio 4 до 2019 года, то есть, так сказать, для дорестайлинга. Почему Б вариант Потому что здесь, сейчас, если я вам смогу показать, ну, в общем-то, вот, прям через пакетик видно, вот тут установлен такой преобразователь, сказать, напряжение, в том случае, если у вас установлена штатная задняя камера. То есть с помощью вот этой вот платы, которая здесь вот под термоусадкой, 12 вольт, понижается до 5 вольт для того, чтобы питать заднюю камеру, чтобы она у вас не сгорела. Соответственно, когда вы покупаете вариант А, если у вас там нету задней штатной камеры и мультимедиа не сенсорная, то, соответственно, такой штуки здесь нет. Так что учтите этот момент, что если у вас, например, комплектация, премиум или престиж то вам нужно выбирать вариант B и да, друзья, по поводу того если вы будете покупать у меня мультимедию, соответственно учтите этот момент, что если у вас штатная задняя камера есть, то она будет работать а если у вас комплектация ниже престижа, то у вас не будет работать штатный USB но это в принципе даже при покупке комплектации А, по-моему, насколько я знаю также вот такой вот мешочек черненький идет, фирменный. Давайте посмотрим, что там внутри. А внутри там, конечно же, у нас комплект различных проводов, переходников и всего остального. Все это, соответственно, у меня уже установлено. Мне это тоже не понадобится. Единственное отличие, это то, что продавец с си 3 кладет вот такой вот комплект RCA проводов. Это очень круто. В общем, вот этот вот проводок в моем случае очень будет нужен, так как у меня музыка уже не штатная, он мне пригодится. Но в любом случае, у меня уже RCA есть, как я и говорил. Так, здесь у нас USB. И вот, кстати, еще один проводок. Здесь у нас э, AUX и выход под микрофон 3,5 джек. Лоток под сим-карту. Такой проводок у меня, в принципе, в автомобиле тоже есть. Ну и что у нас там остается? Остается у нас модуль. Здесь, кстати, подписано. Это у нас модуль 4G такой же там есть модуль для 5G Wi-Fi, зачем он нужен непонятно GPS модуль, кстати он мне тоже не нужен, потому что у меня подключена штатная антенна и в качестве GPS она выполняет функцию и комплект саморезов и отвертка для того, чтобы прикрутить мультимедию рамке. В целом, как бы комплектация. Все. Давайте с вами откроем саму мультимедию TSC3. Посмотрим, что там внутри. Так, друзья, распаковочка. Кстати, заказывал я ее. Доставка из Новосибирска. Была в наличии. И, в принципе, по адекватной цене. По поводу доставки, друзья, если вы хотите заказать себе мультимедиа, неважно какую, ну там TiS, там CC2+, там S-Pro, не стесняйтесь заказывать из Китая. Если вы думаете, что она будет идти там вам месяц, то ничего подобного. Я пару раз заказывал э, на свой автомобиль э, TiS, и я вам так скажу, что мультимедиа шла ровно неделю из Китая. Из Новосибирска идет неделю, там две примерно, и из Китая абсолютно так же. То есть в целом очень быстро. Еще учтите тот момент, что из Китая вам могут прийти, соответственно, какие-то бонусы, и мультимедиа у них намного новее. То есть если вы заказываете из Новосибирска, то вам отправляют какую-то партию, которая уже у них какое-то время лежала. То есть они им поставляет Китай какую-то партию, она у них какое-то время лежит, и пока не продастся, она, они, соответственно, себе новую не Новую партию не поставят. То, соответственно, новая партия им не придет. А в Китае уже ä, все практически мультимедии новые, свежие, так сказать, свежие ревизии. Так что, даже заказывая из Китая, мне кажется, это будет намного лучше. Ну что, давайте откроем. Выбираем пленочку, открываем. Ну и, конечно же, нас встречает, как обычно, наш старый добрый конвертик. Все уже тысячу раз его видели. Там всякие благодарности, тряпочки фирменные, куда же без нее. Ну и, соответственно, TIS Voice, активация голосового управления за отзыв. Все это мы уже проходили 500 тысяч раз. Ну и сама мультимедиа, опять же... Визуально она ничем не отличается от той же там, CC2+. Выглядит она абсолютно так же. Ну и сразу, наверное, посмотрим на заднюю крышку, потому что как бы ну что здесь смотреть, экран и экран, ничего особенного. Смотрите, в TiA CC3 есть кулер, но это не просто кулер, это автоматически управляемый кулер, который включается и выключается автоматически при определенной температуре. То есть у него автоматическое управление. Видно, что он здесь уже вот в свой разъем. Опять же, рассматриваем заднюю крышку. Здесь мы видим оптический вход, коаксиальный, вход питания. Ну, в принципе, ничего особенного. Единственное, то, что расположение вот этих вот разъемов немного другое. А так еще у нас добавился 5G Wi-Fi, который я вообще... Не понимаю, зачем нужен. На этом, я думаю, распаковку можно закончить. Устанавливать в этом видео я не буду. Опять же, расскажу подробнее чуть позже. Ну что, друзья, теперь давайте расскажу о причине, почему я сменил свою мультимедию Ti-CC2 Plus на Ti-CC3. Естественно, это не касается того, что в Ti-CC3 там есть гироскоп, встроенный модуль Apple CarPlay, в целом, как бы мне это вообще ни к чему. Опять же, изменения в визуальной части практически никакого. То есть, что у меня на CC2+, плюс прошивка CC3, что сама оригинальная TiA CC3, в визуальном плане вообще ничем не отличается. И если вы смотрели мои предыдущие видеоролики, то в одном из них я вам показал, что я сменил на своем автомобиле штатные динамики на динамики SWAT Revolution 65 Pro установил усилитель и, соответственно, у меня теперь совсем другая музыка установлена. Так вот, друзья, чем же отличается глобально TI-CC3 от CC2+. Отличается она тем, что в ti 3 установлено два звуковых процессора. Соответственно, мне стало интересно, как же будет звучать моя а, нештатная музыка на мультимедии TI-CC3. Также хочу сказать, что а, еще основным Критерием смены мультимедиа является то, что в Ti-CC3 также дополнительно много звуковых настроек. Смотрите, друзья, есть такой момент. У вас, например, установлена штатная мультимедиа, штатные динамики, и, и вам не нравится, как играет музыка из штатных динамиков. И сменив мультимедию на ту же Ti-SS Pro, CC2+, Plus или CC3, вы сразу почувствуете разницу, как это было у меня. Штатные динамики заиграли совсем по-другому. То есть различие было сразу слышно. Так вот, друзья, так как я перешел на темную сторону, так сказать, меломанов, я решил еще перейти на следующий этап и поменять мультимедию, так как по отзывам многие говорят, что ТАЙС CC3 по звуку намного лучше, имея на борту два звуковых процессора, а, при том, что на CC2+, он всего лишь один. Ну естественно, я на своем опыте хочу проверить, как же будет звучать музыка, в случае, когда в мультимедии установлено два звуковых процессора. В этом видео я не буду устанавливать свою новую мультимедию TICC 3 а выложу это отдельным видеороликом. И так как я купил себе новую мультимедию, свою ti 2 я решил продать. Стоимость своей мультимедии я в этом видео озвучивать не буду. Если вас заинтересовала покупка, то вы можете мне написать в ВКонтакте, либо в Телеграме, либо в любой удобный вам мессенджер, все контакты у меня оставлены в описании под видео. Сразу скажу, что дешево свою мультимедиа я продавать не буду. Вы можете мне написать, спросить стоимость, я вам ее озвучу. Но сразу также скажу, что в данную мультимедию входит несколько допов, которые я покупал отдельно. Первое, это то, что я отдельно докупал комплект RCA проводов с выносным лотком под сим-карту. Второе, это то, что... Установлена уже прошивка TiCC3, причем свежая от разработчика Gord Geelink, которая также стоит денег. И дополнительно здесь установлены приложения от UDT, такие как Camera, UDT Widgets и UDT Launcher Pack 4, которые тоже стоят денег, друзья. Так вот. Все это входит в эту мультимедиа, и помимо этого еще здесь активировано голосовое управление. То есть если вы там будете ее прошивать, там что угодно с ней делать, голосовое управление как было на ней, так и останется. Сама мультимедиа в отличном состоянии, прекрасно себя чувствует, нет никаких повреждений, она никогда не разбиралась, не ремонтировалась, ничего с ней плохого не происходило. Все изменения были только на программном уровне. Это изменения прошивки, то есть обновление ее на прошивку TICC3, и установка, соответственно, дополнительных приложений. Что-то я, друзья, перешел на рекламу своей мультимедии. В общем, если вы заинтересованы в покупке моей мультимедии, то обязательно пишите, спрашивайте, я вам отвечу, если она еще не продана. Ну а на этом у меня все, друзья. Не забывайте подписываться на мой канал. И также подписывайтесь обязательно на мой канал в Телеграм. Сейчас там подписчиков очень мало. Но я буду всячески развивать этот канал. Я думаю, что мы с вами также можем там пообщаться. Так как все-таки в Телеграме общаться намного удобнее, чем... В комментариях под видеороликами. Всем удачи на дорогах. Всем пока.